Так и это продолжение Марвел города. Мы опять переехали из Нью-Йорка. Ну, то есть, не пойти И вернулась сюда. В Нью-Йорке все еще дела ужасные. Ванда свалила. Сказала, то, что сама найдет этот книгу родливых. Или как она там проклятая. Я делаю вот этот вот костюмчик по наброскам этого Аполлона Минат. Или как его там назовут вообще. Я у него свистла набросок и уже сделала вот такой вот костюм. Вот так он... Да. Он очень слабый, поэтому... И колотить У него есть теплый сканер. Он видит что-то интересное. Так. А выйду на улицу, что ли? Потому что... Потому что... Я что-то видела? Этот костюм увидела какое-то очень яркое свечение... Типа какого-то человека. Но там никого нету. Так, доктор, доктор Олег сегодня, наверное, вряд ли понадобится. Поэтому как раз-таки еще костюм. Там что-то странное. Вот так. Это что еще за... Угу. Теплый сканер видит, то, что это монстр Дархолда. Погоди. А Дархолд это же не та вот эта вот книга уродливых, книга проклятых. Я не помню, как это называется Дархолд. Что-то это с этим связано. Книга уродливых вроде как. У меня один вопрос. Что? Это создание какой-то призрак. елки палки ты чё такой страшный парень? окей. Mm -hmm. um, okay. Еще лучше. Типа, если тогда я видел Ванну, теперь это какой-то кот. Здравствуй, Чебурек. Ты кто такой? А? Ай! Меня что-то стрельнуло. Что это такое? Еще какой-то? Еще какой-то. Так, не... ты вообще какой-то курица. Вот не совсем недавно только с Вандой разобрались. Теперь появился какой-то кошак живой, причем приветик. Угу. Вообще не понимаю. Ай, глаза! Минус. А, а, а шел. Я не понимаю, что это за... Так. Это еще и какой-то призрак Дархолда. Дархолд, если по словам Ванды, это книга уродливых. Только где Ванда? Мы должны были разбираться с другим. Ты, кабель. ты что наделаешь? Ты портишь души пожар. Туши пожар. Да, это какой-то... Это какой-то чел из, из книги уродливых. Я не знаю. Да, да. <связывая> Кто потом будет восстанавливать, по твоему мнению? Так. За таких котов, я сказал, по башке постучу. Да, запретим ему кушать китикет. Так. Я... Горит, а еще ладно, подчинится. Держи его. Я не понимаю, что это, но это какой-то призрак. Это призрак Дархолда. Моя система базы данных не знает, что это такое. У меня еще и костюм разряжается. Разреж... 12%. У него очень маленькая запасливость системы. Еще один вы еще пару выстрелов и все. 3 процента, пять процентов. Я скоро приду. Мне нужно... Уай, еще этого не хватало. Ноги болят. Так, придется взять костюм, которым не нуждается энергия. Ну, не нуждается. Энергия Полетели. Конечно, прикольно летать на это костюм. Не, не да, но у него нету чего-то что мне надо приветик так а у себя шизофрения да. бывает так почему это же ты так еще лучше сначала сражаемся с Вандой, теперь сражаемся с котом, и еще с каким-то книги, с одним каким-то созданием из Дархолда. Дархолд это книга проклятых. Или кого то там? Книга, я не помню. Я не понял, этот кот за нас или он против нас? Пожалуй, соглашусь, Лана, применю свое заклинание. Ага. Но мне нужно, чтобы он был рядом со мной. Чтобы я смог применить на него... Плюнуть. Да, плюнуть. Плюну. Блин, заклинания слишком слабые. Попробую самое сильное. А, Д, А, Д, А... Ненавижу использовать заклинания. А, Д, А, Д. А, С, В... А, Д. Так, теперь бью его. По идее, по факту, он сейчас видит восемь меня. Ну или мне так кажется? Ай! Ай-ой-ой-ой-ой, что-то голова закружилась. Так, кружок мой. Пожалуй, ВВАДСВ. Д, На него не работают мои заклинания. серьезно. что это за создание? Какой-то... Какой-то плюс. Боже, какие тупые создания, я, честное слово. Может быть, мой костюм зарядился до этого времени? Я сейчас. <соединяюсь> да не уж, не а, не говорю, костюм не зарядился. Не мне пришлось, мне. пришлось далеко отлететь. Прием, кто-нибудь, кто сейчас есть? Так, не с тем связался а, неопознанный объект. Ты неопознанный объект. Неопознанный, неопознанный объект. Я а, железный человек. 15. Ну, точнее, не же. А! Лет. Лет. Ты тоже алфавит. Ну, Что-то интерес М да. Ты вон -то летающее биологическое создание. Ребята, кто тут есть? Человек-паук из будущего. Кто-нибудь есть тут? А? Железный. Боже, хотя бы железного, хотя бы. Ой, железный человек, ты тут! А? Короче, я не знаю, что это, но тут еще есть идеи, которые из книги родливых. Мы только от Ванды избавились. Мы только от Ванды избавились. Ну, она пыталась их нас уничтожить, потому что она думала, что мы похитили ее на какой-то там Дархолд. А это книга уродливый. Где Человек-паук из будущего, которому я подарил костюм из будущего, который наколдовал, используя камень времени? Бесполезный. Бесполезный. Ой, а ты ничего не зрелишь на меня, то, что я тебя формула с камней сделала? Ну, ладно. Она бесполезная. Это костюм. Ой, это костюм очень большая перезарядка. Я у тебя потом и другую с Я бы превратился в, в Доктор Стрэнди, взял свой костюм стренди, но... Меня это уже бесит, если ты сейчас... Не... Нет, в околожанишься. Так, еще и вот этот алый кот, который меня уже заколебал. Ты определись уже за чью-то сторону. У меня костюм сел. Надо... У меня костюм сел. Ты ты балбес, где костюм твой? Эти да, дома ищи у тебя костюмы с будущего текны есть. Вот вот. Так нельзя, да. максимальный разряд импульсов, но у меня 18% процентов осталось. У тебя сколько процентов? такой Ты уже в этом не нуждаешься. Только У меня 4. Мне нужно хотя бы долететь, долететь в безопасное место. Один процент. Нужно вниз спускаться. Нет! Ой-ой-ой! Это ужасно. У меня... Я сломал костюм. Так, зарядка. Нужно подождать немного, чтобы он быстрее зарядился. Так, костюм а зарядился? И я пытаюсь найти его. Вижу. Мне бы так я не понимаю. Кот, может быть, ты с нами нормально поговоришь, или ты не говоришь на, челов... не на человеческом языке? Кто это вообще? Откуда он... у него откуда-то какая-то книга Дархолда? Ну, вообще-то... Я пытаюсь изо всех сил его победить. Но я уже это больше половины процента костюма. Хм. У меня соседи очень странные. У него очень большой запас техники, которые пугает меня. Так. Связь костюма у него еще дофигища жизнь. У него 400 хп еще. Так, ладно, я сейчас пытаюсь подойти его руками. Нет, у меня еще и костюм способен только на два выстрела. Слушай, ты его сюда призвал, и здесь с ним справляться не хочешь. Ой, будто мы поверили... Это явно не ванда. Наверное, не ванда. Хотя кто ее знает, потому что Надархолд вернул и решил нам отомстить. Минус глаза, минус глаза, минус глаза. Нет. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять костюм сел. Где? Ай, глаза до сих пор болят. Давайте. Давайте добьем. Заряд! У меня 3% всего лишь. Мне не хват... мне еле хватает мне еле хватает летать. Все. А, опять минус глаза. Мой костюм. Это самый говняный костюм. Так. Тебя нигде нету, ни в каких баз данных. Кто ты вообще такой? Человек паучок. Здесь. Здесь был другой человек. Да, -а -а, теперь говори, кто ты такой. Говори, кто ты такой. Слушай, не советовал бы тебе рыпаться. У меня есть все основания на тебя нападать. А еще у меня есть костюм доктора, доктора Олега. Если я им стану, я тебя разорву в клочья. Хоть немного он в доме. Мой тепловизор его видит. Он может проходить сквозь стены. Кто ты такой? Кто ты такой? Я тебя вижу сквозь стены. Я вижу благодаря своему костюму. Ну, то есть не своему, а костюм, кого я свистнул. Он вон там. А. Я бы пробурятил дом, но я этого делать не буду, ведь я могу просто ручками быстро сломать. Привет, зайчик. Зайчик мой, что мы тут забыли, а? Это... Погоди. Почему... Что у тебя в голове? Почему у тебя в голове какой-то камень торчит? Нормально он исчез. Нормально. Такой... Камень. Вижу его. У него какой-то камень в голове. Возможно, возможно, это что-то очень интересное. Слушай, сильнее книги уродливых нам сказали, что ничего нету. Но книга уродливых это одно из самых сильных. Ничего не вижу. Погоди, я вспомнил то, что на мне это не раб... я вспомнил, что на мне это не работает. У меня есть сейчас со мной лежит два костюма костюм, который создан из технологии, который создан из магии. На костюм, который сейчас у меня из магии, не работают всякие твои примочки. Понимаешь? Так что. Камень, камень. Так, я успел сканировать этот камень. Возможно, это камень только не на то, то, что я надеюсь. Ладно. А потом всем скажу. А, у меня глаза до сих пор от этого не отходят. М -м -м, так, очень все это будет, конечно, интересно. Ладно. Это На этом мы не забываем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.